Для остановки приложения WhatsApp на телефон мы заходим в Play Market, это для андроида, или App Store для iPhone. В строке поиска вводим WhatsApp, в появившемся списке выбираем наше приложение, ждем пока оно загружается и устанавливается. Нажимаем кнопку «Открыть», кнопку «Принять и продолжить», вводим свой номер телефона и нажимаем «Далее». Подтверждаем свой номер телефона, нажимаем «Ок». На телефон приходит сообщение с кодом, которое мы вводим, и нажимаем «Далее». «Разрешить». Если ранее было установлено это приложение на телефоне, то нажимаем «Восстановить». Если вы впервые устанавливаете, то «Пропустить». Нажимаем кнопку «Далее». Вводим имя, фамилию. «Далее». Ждем, пока идет инициализация. Все готово, приложение установлено.